Всем привет, с вами я Настя, сегодня мы будем играть в казино на шестом сервере, итак, мы уже направляемся туда, также хотела бы вас поблагодарить за 50 лайков на прошлом видеоролике по казино, и если вы хотите играть со мной на мазинг рп шестом сервере, то ссылка на скачивание лаунчера будет в описании, а также на IP сервера тоже. И вводи мой ник при регистрации, за что тебе как капнет денежка. Смотрите, мне чел кидает 5 миллионов рублей, сразу же. Играть я, конечно же, не буду, он мой подписчик. 50, воу, сейчас, сейчас бы прикол 5 лямов затащили. А, нет, чел, 270 тысяч, вроде бы, да. Тысячу рублей выиграли. А, он что-то нищий поиграет? Да лол, я не хочу, чел. А, короче тысячу кидает, кидает. <пять> 5 кака не буду 3000 выиграли давайте еще кидаем ему 10 тысяч как интересно вау <пять> минус минус 10 тысяч рублей минус 9000 плюс 10 тысяч плюс 10 тысяч рублей плюс 20 тысяч минус плюс, ребят, мы подняли 18 тысяч плюс 50 тысяч минус однерка 200 тысяч минус, смотрите, он вернул 5000 минус до 500 тысяч рублей, короче, вот так вот пишем и так а, он подкрысил, но все равно я выиграла. А, смотрите. паучек, пау-пау. <laughs> Просрали 300к. Ну и тысяч, 10 тысяч плюс. Как всегда, как всегда. А, 300 тысяч. Опять минус. О май гад. Плюс 300 тысяч. Как-то вообще очень странное казино какое-то. Смотрите, ребят. <laughs> Принимаю все подряд, и, типа, у меня вины идут. Лол, кекс, смотрите, сколько у меня винов подряд. Я в шоке, ребят. Просто я всех обыграла. Не в крысу сыграла, ребят. Я в шоке, я в шоке. Ну и 60 тысяч мы слили. Так, у меня было очень много винов, поэтому сейчас будет столько же сливов. 450 минус. О май гад. Слив. Плюс лям, ребят, плюс лям, 111. Ага. Блин, честно, 50, ну почти, Красава, чел. Ничья, Воу, 5-5. Ага. Ну это что-то как-то странно, потому что я не знаю, мне кажется, сейчас я солью. А -а -а. Да, я слила, ребят. Он вернул, ну почти что нет или нет до 500 так плюс 500 тысяч смотрите просто резко так сыграла и выиграла 500 тысяч минус вот и сейчас бы 5 лямов просто вот так вот чик и однерочка ладно окей подкрытия чел смотрите у него было тройка или чё там и он мне кидает 500 сразу же у меня двойка мы ну, выиграли 500 тысяч сейчас еще будет кидать еще выиграли все, ребят, 66 тысяч плюс все, ребят, один для мы подняли. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А также, если на данном видеоролике наберется 50 лайков, я снимаю сразу же следующую серию по казино. И всем удачи, всем пока.